Учебное занятие. Шаблоны выносок и таблицы коммуникаций для каждого типа подключения в программе EquipCAD. В этом обучающем занятии будет проведено пояснение порядка создания шаблонов, выносок и таблицы коммуникаций для каждого типа подключения в программе EquipCAD. Для внесения изменений в шаблоны выносок необходимо зайти на вкладку «Сервис», далее нажать кнопку «Настройки программы» и в открывшемся окне выбрать пункт подключения. В верхней части находится раздел префиксы типов подключений. Префикс это элемент с помощью которого вы можете обозначить подключение удобным для вас образом. Например, для электричества можно задать префикс L. В нижней части Находится раздел «Шаблоны выносок». С его помощью можно изменять содержимое выносок для любого типа подключений. Для примера уберем из шаблона выносок электричества информацию по мощности оборудования. В шаблонах выносок есть стандартные характеристики подключений. Для электричества это префикс, схема, высота подключения, напряжение и мощность. Для холодной воды, горячей воды и канализации – это префикс, схема, высота подключения и размер. Для трапа – это префикс, схема и размер. Для газа – префикс и размер. Также возможно вносить в шаблоны свой текст и символы. При удалении какого-либо из перечисленных стандартных характеристик она будет выпадать в списке для вариантов ввода. После внесения всех изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить настройки». Для сравнения рассмотрим проставленные заранее выноски. Для обновления выносок необходимо на вкладке «Главное меню» в разделе «Точки подключения оборудования» удалить точки подключения и проставить их заново. Как видно на чертеже, у точки подключения электричества появился префикс, и удалилась информация о мощности оборудования. Таблица коммуникаций. Для создания таблицы коммуникаций необходимо в разделе «Нумерация и таблицы» нажать кнопку «Таблица коммуникаций» и выбрать необходимую таблицу. Таблица коммуникации представляет собой таблицу, в которой собрана вся информация о проставленных точках подключения электричества, воды или газа в проекте. В таблице указана вся информация по точкам подключения, независимо от того, что указано в шаблоне, включая, включая примечание. На этом занятии мы рассказали о создании шаблонов выносок и таблицы коммуникаций для каждого из типов подключения в программе EquipCAD. На следующем занятии будет проведено обучение и порядку работы с монтажными планами.